Арсений Синюшкин – юный музыкант, на сегодня – почетный гость исторического для Поморья события. Гармонист демонстрирует свои успехи, подтверждая – мир не без добрых людей. Инструмент для Арсения купили в складчину. На мечту всей жизни и собрали 200 тысяч рублей. Чтобы изменить еще чью-то жизнь, Архангельский центр социальных технологий «Гарант» предложил объединиться в круг благотворителей. третьей в стране. Основан он на принципах кротфандинговой платформы с одним отличием – сбор средств ведется здесь и сейчас. Мы постарались, чтобы сегодня было весело, интересно, непринужденно. И самое главное, чтобы у каждого была возможность выбрать посильную для себя сумму пожертвования, для того, чтобы никто не чувствовал, что он надорвался, делая доброе дело. Поэтому мы предупредили людей, что минимальное пожертвование, которое они сделают, будет 500 рублей. 500 рублей – посильная сумма для всех здесь приглашенных. Поддержку гостей завоевывают три социальных проекта. Их суть инициаторы расскажут за 6 минут. Затем защита. За три минуты предстоит договориться с залом поддержки быть. Необходимая сумма для каждого проекта – 70 тысяч рублей. В школе ремонта от общественной организации «Мост» средства нужны на стройматериалы. Своих подопечных, людей с ментальными особенностями здоровья, они хотят научить самостоятельно делать ремонт мы увеличиваем ну, минимальную цену этому контракту денежных, Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, зале, да, да, Проекту пинежье сказочная финансовая поддержка нужна для сохранения традиций в деревне Йоркина, чтобы каждый гость мог насладиться старинной кашей и толокна. Осталось только подключить неравнодушных, купить домашнюю мельницу и отремонтировать старый колодец. А, ну, Общественная организация «Дорога жизни» представляет проект «Вернуться к жизни». Его цель – оказание помощи насельникам социального приюта, тем, кто по разным причинам остался без жилья и работы. Если получится закрыть всю сумму, которую мы заявили, 72 тысячи 40 рублей, то тогда мы полностью вот закупим все, что мы запросили, и теплицы, и тележки, лопаты, там все это. Это будет просто чудо такое. Чудом для подопечных приюта будет вернуться к нормальной жизни. В планах авторов проекта создание дома трудолюбия в Приморском районе. 25. Хозяйственный инвентарь работает на увеличение суммы пожертвований. Начался уже дачный период, да? Может быть, кому-то все-таки нужны ведро и лопата. Мы можем незадорого, за дорого. Не за дорого продают. 66. Мы готовы. Две тысячи. Вообще, конечно, здорово, что собрать деньги получилось. Получилось собрать больше, чем мы предполагаем. Но много ведь не бывает. Надо всегда, всегда найдется на что. Донести свою мысль удалось. Результаты превзошли ожидания. На проект пожертвовано 105 тысяч рублей. Всего собрано более 300 тысяч. Я чрезвычайно удовлетворен тем, что проект «Дорога жизни» получил сегодня такую, такую серьезную поддержку. Ему сегодня дали жизнь, по сути. Это, безусловно, большая, большая удача и победа организаторов. Да, я поддержал все проекты, все три проекта. О том, как поддерживают проекты на федеральном уровне, рассказал генеральный директор фонда президентских грантов. В зале он среди почетных гостей. Результат, например, прошлого года, он говорит о чем? Что у нас было поддержана проектов практически каждый третий проект Захарельской области это потрясающий хороший результат. Если чувствуется что люди активны содержательные и эта деятельность настоящая то это всегда подкупает Одна из главных задач организаторов говорить о важном легко благотворительность должна приносить удовольствие. Концепция мероприятия и формат вообще потрясающие. То есть с такой легкостью хочется отдавать деньги и с такой радостью. Поддержала все проекты. К сожалению, не смогла удержаться. Пришла болеть за один, а настолько открытые участники, что захотелось поддержать всех. Я участвую в разных краудфандинг-проектах и уверена, что буду продолжать это делать дальше. Круг благотворителей отправляется дальше по стране. В следующий раз он замкнется в Карелии.